Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Капитан Герман. И это у нас, ну, не прямо то, чтобы выпуск. Мы хотим поздравить вас с Новым праздником. Годом! С праздником тоже. Прошлый год был достаточно тяжелый для всех, потому что вы, я думаю, не будем говорить, вы и так все сами знаете. Но мы держимся, мы оптимистичны. Ну, я, во всяком случае, не знаю, как Дина. Я тоже. Желаю вам в этом году, чтобы быть в балансе со своим телом, уметь замедляться и ускоряться. Это полезный навык, как показал этот год. В общем, быть здоровыми и крепкими. Вот это самое главное. Ну и я еще хочу добавить, что я искренне надеюсь, что эта ситуация изменится в следующем году. И у нас и у всех вас появится возможность путешествовать и границы будут открыты ну как минимум чтобы были открыты границы внутри вашего сознания э -э хочу поблагодарить всех кто был с нами на протяжении этого периода времени кто с нами писал нам комменты кто подписался на канал наконец-то те кто с нами уже давно мы всех знаем и так как я читаю комменты, в принципе, мы знаем большинство людей, которые нам пишут. И так ты плавненько перешел. Я, ну да, я стараюсь отвечать, во всяком случае, да. на все комментарии. Я думаю, что ребята, которые за нами следят, это все знают. А дальше мы вас оставляем наедине с природой. Я вам запущу дрон под музычку. Наслаждайтесь и встречайте Новый год. Пока! Праздника. С праздником! С праздником!